Всем привет, это вот и я ведущий канала Анигилятор. Сегодня я хотел поговорить про новый танк шведской ветки СТРВ-С1. Данный танк сейчас продается в трех пакетах на евросервере и уже в скором времени должен появиться у нас в продаже. Данный танк, а именно геймплей на данном танке очень специфический и немногим подойдет. Если вы любители шведской ветки, то вам прямиком сюда это танк для вас, особенно если вам нравится геймплей на 8, 9 и 10 уровнях. Советовать или не советовать данную машину, я вам пока не буду. Дело в том, что в идеале на ней надо самому попробовать и скатать. Все мы знаем, что в скором времени у нас ожидается новый патч, и перед патчем, соответственно, у нас будет тест. Поэтому заходите на тест, катайтесь на восьмерках, девятках и десятках, и если вам геймплей понравится, то это танк для вас. В принципе, для некоторых ЛБЗ данный танк будет идеален, потому что у него все-таки хорошая маскировка, но об этом сейчас чуть подробнее для сравнения я решил взять три танка, соответственно сам СТРВ-С1, его аналог на восьмом уровне ЮДИС-03 и для небольшого сравнения взять еще 9 уровень стрв 1030. Как мы видим, время перехода в осадный режим у всех трех одинаковое, но есть различия по времени выхода из этого походного режима. У обоих СТРВ-шек он 1.25, а вот у нашего Юдиса 03 составляет также 2 секунды, что гораздо-гораздо хуже, мы дольше выходим из этого режима. Соответственно, шанс на выживаемость у нас понижается. Если обратить внимание на ДПМ двух танков, то ЮДИС проигрывает СТРВ-С1 по ДПМу. Допустим, если его сравнить с тем же девятым уровнем, то СТРВ-С1 на 400 меньше наносит, а ЮДИС-03 аж на 850. Пока что 2-0 в пользу СТРВ-С1. Если мы взглянем на маскировку, то мы увидим, что Юдис 03 чуть-чуть ну, лучше. Но эта разница не существенна, поэтому я считаю, здесь на равных они остаются. Все мы знаем, что бронированный – это немаловажный показатель. И в этом плане S1 превосходит Юдиса на 10 мм. У S1 по кругу 30 мм бронирования. Ну, конечно, он чуть хуже, чем по бронированию 9 уровня, но это логично, это все-таки 9 уровень. Вот. Не будем забывать, что эти цифры в 30 мм превращается в очень и очень большую цифру благодаря своим углам наклона. Но знаете, в чем Юдисе превосходит 8 и 9 уровень, так это в углах вертикальной наводки. в обоих угол составляет 11 и 11, а вот у нашего Юдиса они составляют 14 и 20. И всем прекрасно понимаем, что каждый угол склонения у нас на вес золота, потому что это позволяет нам играть из-за холма. Так что в этом плане у нас уже 3-1, но пока наш все-таки s 1 ведет. Но продолжим разбирать наше орудие. Дело в том, что у s 1 очень хорошее бронепробитие, которое позволяет ему играть комфортно даже с 10 уровней, не заряжая голду. А для фарма это очень важно, все-таки мы покупаем машину для того, чтобы фармить кредиты, а не только прокачивать экипаж. По поводу дамага, у всех троих он одинаковый и составляет 390 в среднем. Ну пробитие конечно 9 уровня повыше, но это и 9 уровень. По поводу скорострельности, если сравнивать Юдиса и С1, то все-таки С1 у нас немного выигрывает. Единственное, что немного печалит и портит впечатление данного танка. Я, конечно, на нем не играл, но я посмотрел видео и это, и многие другие. Вот. И получается, что у нас удельная мощность по сравнению с Юдисом меньше аж на 10 лошадиных сил на тонну. Но все-таки скорость довольно-таки приличная, 50 км вперед и 45 км назад. Это даже ну, неплохой результат, но все-таки ЮДИС у нас будет немножко пошустрее. Вот. Если подвести итог под всем вышесказанным, можно сделать вывод, что в принципе прем получился лучше, чем его прокачиваемый аналог. Вот. Он получше будет ЮДИСа. В принципе для некоторых ЛБЗ он будет даже идеален благодаря своей маскировке. Кстати, не стоит забывать, что на данный танк надо поставить обязательно, мое личное мнение, это сеть и рога. Все-таки это танк для игры из кустов. То есть мы не танк первой линии, мы должны накидывать из-за спины наших, как союзников. Да, кстати, хотел бы напомнить данную особенность танка в том, что при использовании маскировочной сети и рогов, когда мы поворачиваемся влево-вправо, у нас они не отключаются, продолжают действовать. Кстати, не стоит забывать... Что вся ветка Швеции очень сильно страдает от артиллерии. Потому что, ну, сами посмотрите, если арта накинет нам сверху, у нас зайдет просто максимальный дамаг. Поэтому засветились, есть в игре арта, срочно меняем позицию, переходим в походный режим и валим-валим-валим. Конечно, полноценный обзор данного танка я не могу сделать в связи с тем, что я на данном танке не играл. Я могу составить свое впечатление данной машине только по видео, по скринам и тому подобное. Как только данный танк появится в ангаре, а я все-таки думаю он у меня появится, я обязательно сделаю по нему гайд, ну, то бишь сделаю обзорчик. Кстати запомните, нельзя на данном танке подпускать противника очень близко, мы очень уязвимы в ближнем бою. Надеюсь данное видео было вам полезно и вы не потеряли свои 5 минут времени. С вами был Аннигилятор и канал Водовый стрим. Пока-пока.